Так, мы работали со звуком А. Вот я так поодену тебя, Соня, покажи, пожалуйста. Вот. А и написала, Соня, так она уже взросленькая, она написала себе, что ей не нравится, со звуком Эй, где у тебя звук Эй. Покажи, пожалуйста, Соня, вот Эй, и там чаще кричит Эй, да? Так, теперь посмотрим у Вовы, что он написал, чтобы нарисовал такое, чтобы запомнить, а не нравится, а что-то не нравится. Тут у нас, что написано? Делать уроки. Делать уроки. И тоже чаще кричит «эй». Также буква «си», «с» перед «и», e, «ай», и примеры слов. Какие там примеры словами? Сити, <ши>, и Си, Да, сел это кашка овсянная И сайкл это круг. По кругу. Если кто-то не знает, рисуем кашку по кругу сайкл. Вот точно так же работа есть и у Сони. Таким же образом сделано. Буква G у нас была следующая. Которая такая вот с двумя звуками. И G это также и АйВай. Если не знаем, тоже пишем это себе. Джим, джингл. Джим это гимнастический зал. Кто не знает, тоже рисуем. Джингл это как? Такой вот звон. Джингл-блаз, колокольный такой звон.